Привет всем уважаемые друзья, рад видеть вас на моем канале. Работа над мини-сериалом Сокол и Зимний солдат продолжается, и в сети появились видео со съемок сцены с участием нового капитана Америка, агента США. Все снято издалека без крупных планов, но даже так видно, что создатели делают максимальный упор на реалистичных боевых сценах. Агент в рукопашном бою разбирается с несколькими нападающими, которые, согласно источнику, пытаются похитить мировых лидеров во время встречи Большой двадцатки 20 2023 года. Сцена описывается следующим образом. Останавливаются две бронированные машины, и к ним подбегают четыре человека. Сложно понять, что все четверо, судя по всему, женщины в масках. У одной из них ярко-красные, длинные, кудрявые волосы. На основе этого возникло предположение, что в сериале появится команда суперзлодеек, состоящая из бывших профессиональных рестлеров. На видео также заметили баки «Зимнего солдата», который, судя по всему, помогает агенту США. Агент США, также известный как Джон Уокер, правительственный оперативник, появившийся в качестве возможной замены для Капитана Америка. Наделенный повышенной силой и рефлексами, он изначально был представлен в комиксах как злодей суперпатриот который пытался победить Капитана Америка. Когда Стив Роджерс, разочарованный американскими властями, оставил свой супергеройский образ, вместо него щит и знаменитый костюм достался Уокеру. В конечном счете Роджерс вернулся к роли Капитана Америка, а Уокер стал самостоятельным персонажем под именем агента США. Сюжет «Сокола и Зимнего солдата» не раскрывается. Известно, что Сэм Уилсон, Сокол, возьмется за капитана Америка и попытается справиться с миссией, возложенной на него Стивом Роджерсом. Байки, зимний солдат, в свою очередь, готов стать частью общества и поближе познакомиться со всем, что предлагает современный мир. Выбор Роджерса, однако, не устраивает правительство США, и оно создает собственного капитана, агента США, призванного поддерживать интересы государства. Тем временем дает о себе знать Зема, преступник из Заковии. Разбивший мстителей в противостоянии. Премьера сериала состоится на стриминг-платформе в августе 2020, но точная дата релиза пока не сообщается. Спасибо за внимание. Видео будут выходить каждые два дня. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видео.